Всем привет, меня зовут Яшугин Иван, я из деревни Вички я Приехал в Владимире два года назад, поступил в ОГУ, в физлос, и судьба меня свела с Андреем Ряблым. Он меня позвал на просмотр, ну и все получилось. У нас клуб выстроен таким образом, что у нас для любого найдется место. То есть, может быть, в дубль. Или в основу сразу же. То есть все равно, если мы видим, что ты немножечко не, ну, не, не, не дотягиваешь, но ты очень близок. Мы готовы как бы работать с тобой в основе То есть, вот пример Вани Шукин доказывает, что не обязательно быть футболистом с самого детства, не обязательно проходить в футбольную школу, там, спортивные интернаты и так далее, чтобы оказаться в нашей команде. То есть мы реально смотрим всех. Я хочу в этом сезоне попасть в основу, ну и вырасти с как опыт набраться.